всем здравствуйте вроде как он лисичка лежит среди поля ветер боковой сейчас какую-то позицию займу попробую посв... попищать может что-то среагирует ладно пришел то я потестировать фотоаппарат сейчас попробую фотоаппарат приблизить, посмотреть так это будет готовлюсь к весне к сезону на Копытных так, видеозапись вроде включилась не знаю как качество этот аппарат я первый раз в руки держу. Настройки тоже не знаю. Какой-то там... Еще шум включил. Ветер глушить должно, так не знаю. Полное удаление сейчас покажу. Вот так вот. Неплохой, я скажу фотоаппарат. Так ну ладно, сейчас попробую попищать. Посмотрю как среагирует. Будет если подбегать. Буду снимать, фотографировать, пробовать. Эх, камеру еще бы настроить. Вот камера у меня на максимальном приближении. И не на нее, но на меня видео. Среагировал вообще отлично. и уж молодняк ну сколько тут метров, наверное, 45 в итоге до нее было не больше, я думаю в общем Сейчас ветер на нее дует. Пристав, ага, все почую. Ветер ровно на нее забежалась под ветра. Блин, здорово. И вот эта вот штука отличная вообще. Четко мне понравилось. Nikon Coolpix L 850. Блин, хорошая штука. Хорошие кадры должны быть. Не знаю. Все, конечно, мне не получилось в раз сделать. И заснять весь маршрут, как она бежала. Камера, наверное, где-то вот до вот этого момента снимала. Потом я, если честно, про нее и забыл. Увлекся фотоаппаратом. Так что на большом приближении не мог никак лесу удержать в кадре. И она, получается, пробежала. Пробежала-то вот, наверное. Вот пятнышко от снега где-то метров 50 максимум надо было все-таки брать с собой оружие вот как раз граница, где можно охотиться нельзя ну ладно тестирование прошло удачно разворачиваемся и в сторону дома надо его рано уже кормить начинать что продолжение следует <с> всем пока